Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Мое любимое варенье, с которым у меня давно сложились теплые отношения. А все потому, что оно не только очень вкусное, но и с его приготовлением и хранением у меня никогда не было забот. Речь пойдет о варенье из черной смородины. Называется оно 7 стаканов, а также варенье 5 минутка. Итак, очищенную, промытую и просушенную ягоду отмеряем при помощи стакана. 7 стаканов ягоды для начала. Дальше в емкость, желательно с толстым дном, заливаем 3 четверти стакана воды. Как только вода начнет волноваться, начинаем вводить сахар тем же стаканом. Всего их 7. Вводить сахар стакан за стаканом, тщательно размешивая его, после каждой порции разбивая все возможные комочки. Растворять весь сахар, в сироп не нужно. Его карамелизация нам не нужна. Получится вот такая консистенция. В нее мы и всыпем всю смородину. Рассчитывайте правильно емкость, потому что варенье будет прилично увеличиваться. В самом начале смородину трудно перемешивать с сахаром, но по мере того, как она начнет пускать сок, процесс пойдет намного легче. Огонь под кастрюлей сильный, но не максимальный. Перемешиваем ягоду без устали, даже после ее закипания. Кипеть ей нужно примерно 5 минут. Отсюда и название – «пятиминутка». В конце варки снять немногочисленную пенку, разлить варенье по приготовленным баночкам, Горячее варенье заливаю в горячие баночки. Это гарантия того, что варенье не зацветет. Желируется такое варенье? Просто изумительно! Стало такое, что ложка стоит, а запах и вкус просто не передать. И все ягод как ягодки. Но как его после этого не любить? А вы какое любите варенье больше всего? Делитесь! А я вам говорю, бон аппетит и абьянтол.